Всем привет, меня зовут Максим, компания TKM Systems. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о доработке типовых конфигураций на основе BSP. В нашем сегодняшнем примере мы будем разбирать доработку, разработку отчета на основе BAS ERP. Так мы имеем на экране представление отчета по складам. У отчета есть ряд параметров, которые выведены на эту форму, на форму отчета. Давайте посмотрим вглубь как устроен этот отчет и форма, которую мы видим сейчас перед вами. Все добавленные отчеты, форма отчета, это общая форма, которая добавляется во все отчеты. Она называется форма отчета. Эта форма может быть программно изменена и доработана с помощью определенных подписок и обработчиков. Для того, чтобы нам доработать основную форму, точнее, поведение, изменить поведение основной формы, в нашем случае нам необходимо взять все эти параметры и свернуть для удобства работы пользователей, то есть чтобы у нас появилась свертываемая группа и объем пространства, который сейчас занимают эти параметры, был уменьшен. Если мы посмотрим э, в само устройство этой формы, мы увидим, что у нее есть такой параметр, как быстрые настройки. Форма работает следующим образом. Э, при создании на сервере все, все параметры этого отчета из схемы компоновки данных, которые имеют настройку, э, быстрые настройки, сейчас я вам покажу. Если мы откроем наш отчет, откроем схему компоновки данных, перейдем на вкладку «Параметры», то на вкладке «Параметров» свойство «Использовать всегда» задает для нашего отчета добавление этих параметров в группу «Быстрые настройки». То есть элементы отрисовываются программно. Так как группа у нас уже существует, нам необходимо просто задать и условие ее, чтобы она была свертываемой. Но форму мы оставим на поддержке, мы не будем ее менять. Что нам нужно для этого? Для этого мы скопируем общий модуль варианты отчетов. А точнее, варианты отчетов переопределяемый. Мы копируем общий модуль и называем его по-своему. То есть, под наши стандарты. Далее, после того, как модуль был скопирован... Нам необходимо изменить его внутренность. Описательную часть мы можем оставить. Внутрь процедур мы очищаем содержимое, в которое мы потом в после добавим свои методы. И в общий модуль варианты отчетов переопределяемый мы добавим вызов нашего общего модуля. Так как общий модуль, вариант вообще переопределяемый, находится на поддержке, нам необходимо снять его с поддержки. Вносим изменения. Добавляем вызовы нашего общего модуля, соответствующие вызовы общего модуля варианты отчетов переопределяемые. Пока что этого будет достаточно. После этого переходим внутрь нашего модуля в экспортный метод настроить варианты отчетов. Далее в этом модуле нам необходимо добавить вызов метода. Настроить отчет в модуле менеджера. Далее мы передаем объект настройки. И передаем объект метаданных, а именно наш добавленный отчет. Отлично. После того, как э, мы добавили наш метод, нам необходимо перейти в наш отчет, внутрь нашего отчета. На этом редактирование общего модуля э, «Вариант отчетов переопределяемый» закончено. Переходим в наш отчет. Попадаем в модуль менеджера. Так как мы указали, что мы настраиваем наш отчет в модуле менеджера, нам необходимо добавить в него соответствующие процедуры. В процедуре «Настроить варианты отчета» мы задаем, что в настройках отчета в свойстве «Определить настройки формы» мы устанавливаем истину. Таким самым мы говорим о том, что форма, основная форма отчета будет донастроена программно. Далее мы переходим в модуль объекта нашего отчета и добавляем следующий код. В нашем модуле объекта необходимо, чтобы была обязательная экспортная процедура определить настройки формы, в которую, собственно, и передается сам объект формы в формы общего отчета. Ключ варианта и настройки. Далее, с помощью э, настройки, э, с помощью коллекции настройки, а это э, настройки является структурой, э, структура заранее определена в общем модуле отчеты клиент получить настройки отчета по умолчанию, это на основе этой функции генерируется общая структура, которую нам необходимо просто будет донастроить. В нашем случае, в момент инициализации формы, когда все элементы отрисованы, а реквизиты добавлены, нам необходимо будет добавить обработку события после заполнения панели быстрых настроек. Я сейчас покажу, где это находится в общей форме. Если мы возьмем общую форму нашего отчета, то в этом месте на сервере, когда у нас уже созданы быстрые настройки нашего элемента, здесь есть переопредел... вызов переопределяемого модуля настройки отчета. Если эта настройка включена, то мы попадем из модуля объекта в соответствующий обработчик. Соответственно, мы должны его включить. Здесь я по умолчанию закомментировал все события, которые могут быть определены в общем модуле для того, чтобы было понимание, где мы можем их включить и выключить. Также в настройках мы можем выставить, что отчет может формироваться сразу. И, соответственно, дальше мы должны описать наши события как экспортные процедуры. При создании на сервере я создал пустым, просто чтобы посмотреть, как он будет выглядеть. Обработчик после заполнения панели быстрых настроек мы заполняем. Передаем туда, собственно, форму и параметры заполнения. Далее, так как на форме у нас есть элемент быстрой настройки, наша группа, мы просто меняем у нее поведение. Мы говорим, что для нашего отчета поведение группы должно быть свертываемой. Мы отображаем заголовок, и заголовок свернутого отображения э, равен заголовку по умолчанию, именно быстрые настройки и отображение управления, картинка. После того, как мы добавили все соответствующие обработчики в нужные места конфигурации, в модуль менеджера и в модуль объекта, нам необходимо заполнить запустить конфигурацию в режиме обновления. Для этого мы переходим в меню сервис, параметры. Параметры запуска, вкладка Запуска 1 предприятия. Свойство параметр запуска, запустить обновление информационной базы. Нажимаем ОК, запускаем Применить. Сейчас идет проверка корректности. Нам необходимо прекратить отладку. Мы нажимаем ОК. В данный момент происходит сбор служебной информации. выполняется проверка валидности, синтекс проверка. И запускаем нашу конфигурацию в режиме предприятия. Значит, сейчас запущено обновление версии программы. Нам необходимо подождать какое-то время, пока обработчик дойдет до 100%. В этот момент происходит обновление метаданных, а точнее сопоставление идентификаторов объектов метаданных с объектами метаданных. В нашем случае для вариантов отчетов используется вызов обработчиков, служебных обработчиков, которые находят собственно, варианты отчетов и добавляют вариант отчетов в соответствующие разделы справочников. После того, как обновление версии программы будет выполнено, мы запустим наш отчет и увидим, как изменилось поведение основной формы. Итак, обновление выполнено. Можем перейти в наш отчет, чтобы посмотреть, как изменилось поведение основной формы. Как видим, появилась группа быстрых настроек. При нажатии на нее мы получаем свертываемую панель. Тем самым, пользователю станет удобнее пользоваться отчетом. Если мы захотим в дальнейшем доработать нашу форму, а точнее ее поведение, у нас уже будут определенные обработчики. Единственное, что нам нужно будет сделать, это просто раскомментировать, включить их использование и дописать какой-то полезный код в соответствующем обработчике. На этом примере мы рассмотрели, как выполняется программная доработка основной формы отчета. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. На этом все. Пока.